Здравствуйте! Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают, Работают все, микрофоны. все микрофоны. Каждый может... Сказал. не высказал. Сказал. <плодисмент> <плодисмент> Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radioNBC.com и, конечно же, на нашем YouTube канале. Я надеюсь, там уже все подключились, все готовы к тому, чтобы смотреть и слушать. С вами в студии Анатолий Червец. Еще раз здравствуйте. И Сергей Зацепин. Я тут задержался до да, мне очень хотелось посмотреть а, ну, вопросы, ответы. Ну да. Суммируя вот, прочесть. Я просто обязан прочесть это. комментарии в Facebook советую всем очень внимательно послушать этот смотрю, смотрю эти вопросы и ответы сегодняшнего импичмента демократы растрепанные тетки светящиеся мужики штаны до груди выпученные глаза ответы демократов тянут на троечников старшеклассников в попыхах сляпавших курсовую работку а это ведь взрослые люди конгрессмены, конгресс конгрессвумены позорище, ну вот как-то как-то так суммируя то, что происходит в общих чертах. <связывая> в одном из советских фильмов было такое, было такое выражение: пижон, а еще шляпу одел. <связывая> ну в общем <связывая> такой пинг понг был. Вопросы передавались через Джастис Робертс и как правило, скажем, демократы задают вопрос, он обращен к менеджерам, чтобы подчеркнуть. Ну, yeah. задаются вопрос, они там между собой начинают листать, у кого эти токен поинты? встаю такая из Калифорнии, это Лакфрен, по-моему. Да, Лаг Пробралась кое-как, через ряды, действительно растрепанная. Ужасно, только впечатление, что женщина забыла, что она женщина, что у нее волоса, что можно расческу использовать, там, чтобы как-то выглядеть по-человечески. В любом случае, в салон, может быть, сходить, ну, это <с지는> <с지는> Но это <с지는> уже <с지는> <с지도> слишком. Просто хотя бы утром встать, расчесаться, но нет, проблема и вот и выходит с поинтами с этими начиная по заготовке как бы читать правда с трудом с ошибками с запинками и так далее mm -hmm. совершенно иная ситуация со стороны президента он ну, там действительно ловеры которые подготовлены и знают как как так сказать как себя вести ну, те же самые вопросы те же самые ответы все вокруг этого крутится вокруг легальности нелегальности ну, с одной стороны как бы Защита президента представляет аргументы юридического свойства о том, что законно, что незаконно, что должно быть, чего не должно быть. А с этой стороны опять эмоции, опять uh, такие, выходит конгрессвумен из штата Флорида, такая симпатичная афроамериканка, не помню, она была mm -hmm. прокурором в свое время, не помню, какой зовут, не буду врать. И начинает и такой дрожащим голосом, со слезой в глазах. Наши союзники воюют с Россией, а вы там как вот задержали? Хотя все точно знают, что те ракеты, те джавелины, о которых шла речь, они уже во Львове на складе лежат. Ну, в общем, то есть фактически ни, никакой проблемы там нет. Но тем не менее, знаешь, выдавить слезу, надавить, так сказать, нажало. На на ну ты понимаешь если бы они давили на жало но какими-нибудь э, друг ну, различными фразами ведь они говорят как, как эти попки дурак и, то какие какие и тоже какие-то поинты подготовили они их и заучили а в некоторых случаях просто зачитывают а что mm -hmm. они еще могут сказать Ну в общем а, и когда и там был какой-то эпизод по поводу того опять вспомнили обаму который сказал медведеву дескать подожди вот пройдут мои вторые выборы я буду более flexible mm -hmm. и шиф попытался это перекрутить вот если бы обама сказал медведеву не то что я буду просто flexible а если бы сказал накопай грязь на моего оппонента политического mm -hmm. вот тогда бы это был импичмент а mm -hmm. так что Хочется спросить Шифти-шифа, подожди, подожди, а что означает фраза я буду более flexible Не означает ли это, что после того, как меня изберут президентом, Вовка может занять Крым? Угу. А не означает ли это? Вот просто Крым, от начать войну на Донбассе. А я, в свою очередь, не Ты дам глаза. не дам украинцам оружие, чтобы они могли защищаться. Но я буду с трибуны там провозглашать какие-то громкие слова, солидарности и так далее. отошлю им одеяло, там, сухие пайки просроченные. И пусть они себе воюют. Я поддержал Украину. Не означает ли вот этот вот флексиби... Вот эта гибкость Обамы именно это? А по мне так означает. А еще я буду посылать бабки. А знаешь, почему я буду посылать бабки, а не оружие? А потому что из тех миллиардов, которые я зашлю в Украину значительная часть миллиардов ляжет, вернется к нам в наши карманы в карманы Байдена в карманы Пелоси и так далее вот что это означает гибкость по отношению к, Укра... к... к России вот что означает а Трамп задав вопрос о том что ну, во первых это конституции предусмотрено во вторых это предусмотрено соглашение между Украиной и э, Соединенными Штатами подписанным по-моему еще Клинтоном что они помогают друг другу в борьбе с коррупцией предоставляют информацию и так далее и когда трамп задал вопрос то что вообще на поверхности лежит когда вице-президент назначается ответственным за политику с украиной через две недели его сынок становится членом совета директоров с зарплатой в миллионов там 83 тысячи долларов в месяц mm -hmm. это ни у кого не вызывает вопросов вообще у демократов это характерно для них когда богатый человек приходит в политику который заработал денег в бизнесе они пытаются его проверить досконально у них возникают вопросы, откуда он взял эти деньги но когда демократ любой подонок приходит в правительство и становится миллионером у них вопросов не возникает то есть они они заранее знают что их люди идут в этот в политику для того чтобы заработать бабки и плевать они хотели на украину а деньги отправляют это не оружие. Еще раз подчеркнул. Обама отправлял кучу денег в Украину с одной единственной целью, чтобы заработать на этом, чтобы Байден и Пилоси, Обама, который вдруг после зарплаты в 400 тысяч долларов стал мультимиллионером, купил себе особняк там чуть не за 15 миллионов, у ни у кого не выясняют из украинцев, которые по сей день ненавидят трампа вопросов не возникает или вы его ненавидите за то что он дал оружие украине может за это вы его ненавидите а еще по поводу того вот она выступала и так со слезой в глазах там украинцы гибнут а мы задержали оружие ну кстати сказать вы четыре человека из этих семи так называемых менеджеров, которые сидят представляют палату представителей Голосовали против отправки оружия в Украину. А сейчас они со слезой в глазах, трясущимся голосом. Наши братья, наши союзники там умирают, а он задержал. Это как так может быть? И, и еще один момент. Дживеллины, о которых шла речь, на самом деле это не помощь Украине. Речь шла в разговоре 25 июля о покупке джевелинов. А покупки, а те, которые джевелины, о которых они говорят, они уже в, во Львове на складе лежат. Ну, в общем, такой бред, блин. А еще хочется задать вопрос, скажите, господа демократы, в том числе евреи-демократы, я понимаю, у вас сердце болит, там гибнет Украина и так далее. А когда ваш мессия отправлял бабки Аитолам? и за эти деньги Иран покупает ракеты, эти ракеты летят в Израиль, не... и Израиль нам не союзник, или Израиль нам враг, что мы финансируем Иран, который покупает ракеты и посылает их на Израиль. У Вас это не беспокоит, или для вас Израиль это все-таки враг, а не союзник? В общем, вот этот момент меня просто... Да. Меня начало колбасить. Не только тебя, но... Я просто честно, вот я этот вопрос задавал э, вчера вечером, я не понимаю, хоть ты меня убей, вот ту же Сузан Калленс, Лису Мерковский. Первый вопрос. Срам, у меня вопросов нет. Он, по крайней мере, вот. не притворяется. Он четко сказал, ребята, я буду голосовать вот так. Неужели? Вот я не понимаю. Или с... У меня единственная надежда, знаешь, на что? что Сузан Калленс точно так же, как в случае с Кевеном, набивает себе потом, цену потом для век. того, чтобы потом сделать вот этот гран entrance такой. Бабах, а я вот тут с вами. Мы сейчас перейдем к этому вопросу. Ну, Добрый день, вы в эфире. Да, Добрый день. день. Добрый. Спасибо за вашу передачу. Я хотел такое замечание по поводу Украины. А не кажется ли вам, что вся эта так называемая революция гидности и пост. Алло. Вы где-то пропали. Перезвоните, пожалуйста, Алло. Вы, ну вы мы просто пропали. Да, что-то у нас со связью произошло. Ушел. Перезвоните 847-400-5200. Перезвоните, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Сорвался. А, нет, окей. значит Понимаешь, вот это меня интересует. Вполне, вполне. может быть она себе вполне. она так красиво вышла с кевана ты помнишь да все радиостанции советского союза так называемые все говорили об одном мы сузен Колленс выступила с такой замечательной речью может быть она себя набивает? но не может нормальный человек не понимать что там происходит давай попробуем уже Человек человек еще раз добрый день день, извините, может, звонок не, не получился. Во-первых, спасибо за вашу э, передачу. Спасибо. Хотел бы сделать такое небольшое, может, замечание или вопрос задать, что э, не кажется ли вам, что вот эта вся украинская история, начиная от революции, гидности и прочее, это просто такой э, большой криминальный отказ деньги. Смотрите, за, денег. Смотрите, за наши э, налоги деньги поступают в Украину, а большая их часть возвращается сюда, в Америку, э, на подкуп членов Конгресса, на подкуп членов Сената но какие-то еще незаконные, скажем так, операции. Выглядит, вроде бы как бы борьба за демократию и прочее и прочее и прочее, потому что все больше и больше появляется всяческих таких историй там, где люди или с Украины, или бывшие укра... выходцы с Украины участвуют в каких-то вот ну, нехороших схемах mm -hmm. и опять таким в любом случае это деньги. И, и, и, и вот такое мое мнение. Говорит, Спасибо вам большое. Ну, я могу сказать Спасибо. только свое мнение. Мне не кажется, что эта революция гидности была создана для этого. Почему? Потому что... ну, слишком. Я, я бы хотел уточнить. Во всяком случае, люди, которые искренне mm -hmm. шли, подставлялись под пули, которые да. шли на площадь, выходили, уж они-то, во всяком случае... Может быть, их, я допускаю, что их использовали в тем... Ну, теоретически, я не могу отрицать ничего. Так сказать, мы можем говорить на эту тему. Но люди, которые искренне хотели вырваться как бы из этой бывшей совковой системы, я их понимаю. Слушай, я их не забываю, кто начал mm. этот Майдан. Этот Майдан начали студенты, Слушай, началась я, интеллигенция. Я, я Это по... же не дураки, дебилы, я поэтому, алкоголики. Я поэтому и говорю, что люди, которые вышли на площадь, mm -hmm. они, скорее всего, искренне хотели... Лу ну, лучшего для себя, для своего будущего Конечно. тогда. Но то, что происходило в Украине после этого, однозначно использовалось. Вот, во всяком случае, вот то, что касается Обамы, который вместо оружия отправлял деньги в Украину uh -huh. с единственной целью — заработать. Это никак не помогло Украине. Это никак не помогло. Одеяло помогли, сухие пайки помогли. Армия вооружалась за счет сборов, которые местные украинцы собирали и отправляли деньги туда. А миллиарды, которые отправляла Баба, похоже, рассыпались по организациям Джорджа Сороса угу. и отчасти возвращались назад к Байденам, Пелоси и прочим борцам за, де борцам за Ты демократию. Ты же понимаешь, они вот. до Украины даже не доходили эти деньги, их распиливали по дороге в Украину. Давай, примем звонок. Ну, давай. Добрый день, вы в эфире. Аллах, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу передачу. Вы действительно спасибо. вот выносите ясность и выпрямляете всякие закрученные такие вывороченные вещи в виде лжи, наклепов. Понимаете, дело в том, что наши украинцы, наши родные украинцы, mm -hmm. они против, они считают, что э, обижают Украину, не дают деньги. Мне бы хотелось, чтобы вы как-то, понимаете, досталось обществу вот это вот объяснение, что ничего подобного этого нету. Причем я знаю, достаточно умные люди, но они наслышаны этой вот ложью. Uh -huh. И что делать? И никто почему? И почему вот на этом э, побоище, которое сейчас я называю импичмент, а, не вызывает вот этих вот негодяев которые действительно крали деньги из украины вот это вот важно и у меня такой вопрос а где обама взял 15 миллионов для своего меньше не давайте начнем с другого обама получает 400 тысяч в год он пробыл восемь лет у власти это 3 миллиона то есть там сколько 3 миллиона 200 тысяч Откуда да. он ушел с работы со счетом в 140 миллионов долларов? Вот об этом надо говорить. Разве это не украинские деньги? Он выдавал, причем не, непонятно. Числе, да. Вроде бы Конгресс выдает деньги, так? Угу. Да. Я вам скажу, Значит, почему... Конгресс выдает такие вот огромные суммы? Почему в этом году дали там 419, же... сколько, миллионов? Mm -hmm. А тогда огромные такие миллиарды. Да. Откуда? Потому Мне что кажется, на всех что делить надо. Просто прошло мимо Конгресса. Нет, так кажется, может, я не права. Ну, неважно, Конгресс принимает и деньги, решение... Да, и эти деньги потом возвращаются в карман Обаме, Хиллари и всем вот этим вот... вот этим, ну, вы я не забывайте, бывает, может быть, в Конгрессе а тоже в конгрессе объясняют, ребята, это? вы а дайте эти деньги, а мы их потом раздеребеем. А, а, да? я... а кто, да. с... а вот кто вот сказал, что в Конгрессе? надо говорить. И как-то нужно сделать так, чтобы говорить об этом все время для того, чтобы людей прочистились мозги. Вы Спасибо же понимаете, те, которые Спасибо. хотят это слышать и услышать, они услышат. <плакал> те, которые не хотят, они все равно останутся при своем мнении. Но вы правы, об этом надо говорить. И где гарантия, что в Конгрессе? Там где-то я видел информацию, что и Шифти Шиф имеет непосредственное отношение к 7,4 миллиардов долларов, которые были каким-то образом с Украины. Угу. Это, кстати, распилены, разрезаны. И он тоже к этому приложил руку. И на, наряду с ним там... Я, я допускаю, что и республиканцы. Конечно. Я там, допускаю, там что там и республиканцы. Я думаю, что и вот прообраз нынешнего э, Мита Ромни, Маккейн, Принимал активное участие в разных черт, темных делишках, в том числе продажа оружия на Ближний Восток. Поэтому он там суетился. И Слушай, давай говорить так: до прихода Трампа и до смерти Маккейн, и рэнд Пол был в этой Когорте, и Линдзи Грэм был в этой Когорте. Там не было буквально считанных, которые действительно как-то как поддерживали Трампа. Даже та, Тед Круз тоже в начале был... Давай, мен, мы уже приняли Давай. Звонок, да? Добрый день, вы в эфире. Э, добрый день. Добрый. Не кажется ли вам, что э, миллионы Обамы это откат за те миллиарды, которые он передал Ирану? Да мне да, этому... тут даже спорить нечем. Тут э, оно абсолютно очевидно. То есть очевидно в том смысле, что может быть это не эти именно миллиарды, миллионы с миллиардами, но то, что эти деньги он заработал в виде откатов, и на Украине, и в Китае, и с, э, в, на Ближнем Востоке такое количество откатов выходило из казны Соединенных Штатов. Это же не их деньги, вы же понимаете. То есть они вы знаете это вот, вот Шошин в своем заявлении насчет Байдена, он и говорил что Байден прямо говорил, что вы не получите миллиард долларов, помощи, Нет, а вы не закроете дело Послушайте, послушайте, так, э, и мы видео, которое, так сказать, доступно всем, где Байден сидит и хвастается, как он. Я приехал, сказал так, миллиард долларов не получишь, вот, а он говорит, а типа Порошенко ему говорит, но ну, это же не твое решение, это решение президента. А я ему говорю, ну хочешь, позвони президенту, вот так я. Через шесть часов я улетаю если ты это миллиард долларов не получишь. И да. сукин сын уволил. Уволил да, Крампа теперь за, за, за то похожее. Да, Но да, да, Это, да, это, это, это оно это, и было. Это, это вот, есть это видео. видео есть. Это же никто не отрицает есть, этого. Да, да. И спасибо большое. Что они в качестве оправдания начинают говорить, ну вот, все европейские лидеры говорили, что Шокин там, он коррумпированный. Блин, да все вы коррумпированы. Но это не значит, что ты можешь нашими деньгами заставлять другое правительство увольнять генерального прокурора а предыдущий прокурор небо а следующий прокурор не могу мы тут боремся с чем мы да. боремся с тем вмешательством с вмешательством в выборы соединенных штатов а увольнение выбранного народом прокурора на украине это не вмешательство в да. выборы в общем добрый слушай. день вы в эфире я хочу повторить свой вопрос в отношении Болтона. Угу. Скажите, что такого он может сказать или уже сказал, и как это может повлиять Никак. на... Никак. Спасибо. Спасибо большое. Этого? Значит, я сегодня специально пересмотрел интервью Болтона, которое он дал в августе НПР, после вот этого самого разговора, с которого началась вся эта бодяга. И Болтон очень положительно отозвался от этого он раска он говорил ему задали вопрос и он говорит разговор был очень приятный президент поздравил обменялись там и так далее и так далее болтон дал оценку этому разговору в интервью на NPR. на на NPR. NPR, да. да так что а в отношении того что он сказал и что он может сказать еще раз оно в принципе в принципе не может ни на что повлиять почему то есть, конечно, из этого будут раздувать там дело Беллиса, но оно ни на что не может повлиять по трем причинам. Э -э Джим Джордан говорит по четырем. Я называю точных три. Первое. Украина получила помощь, причем они получили помощь вовремя, то что была задержка, эта задержка не перешла границы дозволенного. Значит, они получили... За две недели до истечения допустимого срока. Срок, да. Это 11 сентября, по-моему, отпущено было АСС, а 30, 31 30 заканчивается, сентября заканчивается финансовый фискальный год, год. Да. Это первое. То есть Украина получила свои деньги, раз. Украина ничего палец о палец не ударила для того, чтобы эти деньги получить не было объявлено ни о расследовании Буризмы, Байдена, не было объявлено ни о чем, то есть никакого действительно квит-прокло не было. И третья э, точная ситуация была в том, что президент Зеленский сам вместе с, со своим э, министром иностранных дел да, сказал, что они никакого давления со стороны Америки, Трампа, не чувствовали, все это было сделано нормально, как положено, то есть все было чин-чинарем. Вот этих три детали не может изменить ни один свидетель тому, что якобы, может быть, Трамп подумал или собирался сделать. Это уже не важно. Важен результат. Поэтому... понимаешь чем проблема ну, мало ли что сказал зеленский его э, министр иностранных дел шиф угу. лучше знает. конечно Шиф знает что он сказал это он сказал не потому что так а потому что вот он так сказал кстати а на, на самом деле он думал совершенно и насчет этого это действительно это абсолютно правильно а, Линдси грэм в своем там одном из интервью он сейчас их дает просто миллиарды он сказал четко ребята демократов абсолютно не интересует то те факты, которые налицо. Их интересует только то, что они хотят, чтобы вы думали. Все. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Анатолий Сергеевич, спасибо. Опять Владимир Санфранцуз. Да, Владимир. Не могу еще пару причин назвать. Давай. Значит, до сентября какого-то там Зеленский и Украина даже не знала, что им задерживают. Помощь. Это то, что говорили адвокаты. И плюс, что Америка задержала помощь не только Украине, а еще там Афганистану и прочим там пяток государств. Да. Спасибо, спасибо. Это обычная практика. Конечно. Кто-то вот так делаются сделки между государствами если вы еще этого не понимаете или не знаете нужно, ну нужно быть совершенно наивным или полным идиотом чтобы предполагать что вот решили выделить помощь и мы даем им и не спрашиваем а для чего а как угу. вы будете использовать или в ответ на нашу помощь вы должны сделать что-то что представляет интересы нас американцев. конечно не потому что мы такие но я понимаю, членам Конгресса похрену, это не их деньги, это наши деньги. Они даже налогов не платят. Это наши деньги, которые у нас отбирает правительство, и потом начинают сидеть в Конгрессе вот такие шифы-шмыфы и разбрасывать туда-сюда, направо-налево, им-то что. Им так же, как, как в нашем штате. Они увеличивают, увеличивают, увеличивают налоги, а потом начинают проекты... же деньгами разбрасываться. А потом начинают проекты такие глобальные делать, который стоит 3 копейки, они его делают за 3 миллиона, и делается вместо трех дней три года. Кстати, слава богу, этого Сэндовала все-таки догнали. Ты знаешь, что это уже тянется, вот с тех пор, как в Чикаго убрали красные камеры, этих красного светофора, Кстати. уже сколько? Уже полтора года тянется это дело, и его все-таки догнали и признали, что он участвовал в этих подкупах. Да. Так что э, давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем объявление рекламы, а уже потом вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Прием звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете, вот я хотела немножко как бы вернуться к тому, что говорил Алексей Орлов насчет того, что председатель Верховного Суда, который председательствует на, в Сенате на mm -hmm. этом заседании, будет голосовать э, против ну, в общем, с республиканцами и против э, вызова свидетелей. А мне кажется, как раз наоборот. Потому что э, Алексей Орлов исходит из, из того, что этот человек порядочный, а я как раз э, считаю, что он глубоко непорядочный, потому что когда все ждали, что Верховный суд отменит это Обама-Кира на основании того, что этот закон не конституционный, этот человек вышел и заявил, что это на налог, хотя Обама сам кричал на каждом углу, что это не налог. Mm -hmm. вот, по вот как вы считаете, э, как Понятно. поступит этот председатель? Ну, я скажу я согласен с алексеем орловым объясню почему одно дело <coughs> прятаться э, за остальных восемь э, судей верховного суда и просто как говорится выдавать свое мнение хотя он тоже конечно же его там держит очень серьезно за причинное место но с другой стороны он сейчас председательствует это такая центральная позиция где я не думаю, что после всех тех э, доказательств, которые были предоставлены со стороны Трампа, что он при таком раскладе, как 50 на 50, что он проголосует с, э, с демократами. Только по этой причине. Потому что он сегодня там сидит гол, гол как сокол. Он в самом центре. И вот это давление решающего голоса, я думаю, что он все-таки проголосует с республиканцами, если дойдет до 50 на 50. Вот это я сомневаюсь, что будет такой расклад. Я думаю, все-таки, что да, если Сузен Каллен задумается и... Вообще, а, интересно, все понимают, демократы понимают, республиканцы понимают, судья Робертс понимает, что нет оснований для того, чтобы... А, удалить из офиса президента mm -hmm. все понимают что это политическая игра все понимают что во время слушаний в комитете конгресса они там вызывали 17 свидетелей и ни одного свидетеля которого просили республиканцы mm -hmm. то есть там три свидетеля совпали по списку mm -hmm. просто поэтому они говорят вот мы ваших приклада да нет не ваших ваших сейчас они хотят пригласить 18 свидетеля то есть получается что у демократов будет уже 18 свидетель у республиканцев пока нет ни одного которого бы они хотели заслужить потому что республиканцы предлагали и хантера Байд, байдена вызвать и этого весел блоура вызвать да. потому что Shift и до того как до того как его поймали на лжи на откровенный он ведь кричал во всеуслышание, да-да, мы обязательно будем заслушивать его, мы вызовем без купюр, он все нам расскажет здесь вот так и так. И потом, когда его поймали на лжи, то бишь, когда ему задали вопрос, а вы с ним... Не, мы, я знать не знаю, кто это такой, никто его не знает, это такой инкогнито. А потом, как же, подождите секундочку, вы же встречались с ним. Ну, мне надо было быть более откровенным, так сказать. Mm -hmm. И после этого он поменял свое мнение, другими словами. А ни одного свидетеля, которого предлагали республиканцы, критического свидетеля, они не дали возможность вызвать. Теперь, если случится так, если, скажем, ну, я не знаю, какими мотивами будет руководствоваться сьюзан Калленс mm -hmm. и Марковский, но я не всегда уверен, что они руководствуются благородными мотивами принятии своих решений. Они точно и умом, и сердцем знают, что вот весь этот шабаш должен быть закрыт немедленно. Угу. В силу разных причин. В силу беззакония. Ты же помнишь, а, началось все с чего они обвиняют. Собственно, второй, второй, вторая статья а, импичмента говорит о том, что президент противостоял. Конгресса. работе Конгресса. Да, на да. работе Конгресса. А в чем это заключалось? В том, что президент сказал, что он будет опровергать все, отрицать все супины, все вызовы в суд. На что юридический советник президента подробно, и причем из каждого министерства было направлено письмо, где было сказано, что ваши повестки не имеют юридической силы по одной простой причине, потому что прежде чем Комитеты Конгресса направляют повестки свидетелям. Конгресс должен был проголосовать общим составом и наделить комитеты полномочиями юридическими, выдавать повестки, чего мы знаем абсолютно не было. То есть вышла Нэнси Пелоси с бодуна, или опохмелившись такая бодрая, на трибуну и сказала «все». Я даю указание комитетам заняться процедурой импичмента. Причем это было сделано до того, как она познакомилась с раскрытым То есть конечно. это было сделано на основании жалобы, uh -huh. которую написал Висл который встречался с Шифти Шифом, которые координировали, формиру, формулировали эту жалобу, сообща работали и потом направили. И за этот же период они изменили правила. Приема жалобы угу. буквально да. генеральный инспектор сообщества этого, развед изменил правила приема жалобы. То есть была проделана колоссальная совместная работа. То есть это, это продолжение той же попытки переворота, по сути дела. Причем решение генерального этого э, инспектора, опять же, держится в тайне. Никто его не раскрыли, не, да. Не раскрыли его, Тран, заметки. Транскрипты да. его, да, его показаний. Угу. В общем, а, они незаконно отправили повестки, на что юридические советники прислали им письма, что эти повестки не являются законными, потому что, потому что вы действуете за, вне рамок закона. Угу. После того, как они провели свое расследование, так называемое в подвале, в бункере они потом проголосовали ну, в общем устроили сначала слушание потом проголосовали yeah, yeah. за то что они наделили их полномочия ну, в общем все это объясняется поэтому вторая статья вот этой вот этого импичмента она просто отметается автоматически там нет ничего потому что президент использов... может использовать свое право противостоять это прописано в конституции вы понимаете ну вот, давайте попробуем разобрать ситуацию так. Почему uh, Executive Privilege существует? Почему существует тайна uh, общения между адвокатом, адвокатом и, okay, ну, там, yeah, скажем, yeah. клиентом Privilege, адвокат, client Privilege? Потому что, скажем, президент советуется со своими советниками, проговаривает всевозможные варианты. они он советуется с ними, он советуется со своим адвокатом, он проговаривает возможные варианты, законные это или незаконные, проговариваются всякие варианты. Если вы из контекста выдернете один какой-то вариант, который был проговорен, и на основании этого будете делать выводы, так так можно расстреливать каждого президента. Угу. Потому что они проговаривают всевозможные. Поэтому, поэтому не это... только президента импичмент вообще... Делается для любого государственного чиновника. Представляешь, сколько таких чиновников лягут к эстми да. после в, такого решения? В общем, весь этот балаган, я, я честно говоря, даже не знаю. Тут, тут многослойная мотивация у демократов. С одной стороны, ну, то есть, давайте попробуем разобраться, какие какие мотивы могут существовать гипотетически. Первая мотивация – это, поскольку Вайви Барни Сендерс опережает Квит Проджо, <съем> <съем> <съем> <съем> объезжает Байдена, а Барни Сендерс, вы помните, один раз они его уже кинули, и сейчас похоже, они начинают заряжать там комитет, готовясь к съезду Национальной партии <съем> Демократической, заряжать ä, Клинтоновскими этими шестерками, <съем> чтобы не допустить не дай бог сандерса снова но в это время Сандерса опережает а если он победит еще в нью-гэмшеле а если еще в А там глядишь а миллиардер майкл минимум мини-блумберг а, тратит миллион сотни миллионов долларов на свою рекламу и вдруг ну, в общем одним словом с одной стороны попридержать придержать сандерса потому что ну Понимаете, при всех его сумасшедших, совершенно коммунистических, марксистских идеях, он противостоит своему собственному эстеблишменту. Пилоси, Шмулоси и, и прочие этой братьей, которая сидит там по 158 лет, уже пригрелась, прикормилась и хотят продолжать, пока не, пока вперед ногами не вынесут. И он им противостоит со своими идиотскими абсолютно, абсолютно бредовыми идеями. Но, тем не менее, он им противостоит, и им страшно от того, что придет такой же несистемный и будет ломать тут наши устоявшиеся каналы материализации. Это с одной стороны. С другой стороны, проталкивать Байдена, а сейчас вот в связи с этими скандалами, в связи с разоблачениями, ведь явно это, ну, как минимум, это выглядит неприглядно. А у людей отбирают деньги, в виде налогов, эти деньги направляются там на помощь э, Украине, а Байден получает миллионы оттуда в качестве Работа его сына Следом совета директоров компании а, в отрасли, в которой он не имеет ни малейшего представления. То есть, ну, любому человеку расскажи это вот объективно, причем безотносительно партийной принадлежности. Вот твой папа большой начальник, от него зависит, получит эта страна деньги или не получит, закроет расследование или не закроет. И вот его сына берут на работу и платят ему 80 тысяч в месяц. Как ты думаешь, за какие заслуги? Ну, и отвечая на вопросы корреспондента, Байден сам сказал. Хантер Байден. Хантер Байден, что, дескать, а если бы ты не был Байденом, взяли, он говорит, я наработал такую должность. Mm -hmm. Я не знаю, скорее всего, нет. Mm -hmm. no, yeah. <laughs> То есть, ну, даже он признался этому, но наши демократы в этом признаться не хотят. Не хотят. Значит, на лицо. Но народ-то ведь не все, ну я понимаю, там 20-25% отмороженных либералов, которые, ну, no вот. Ты же видишь там некоторые, ну, мэтр, no вот. Остальные-то смотрят и понимают, послушай, у меня забирают деньги, мне, так сказать, это, а потом Байден эти деньги получает, или кто-то еще. Зачем? «Не, мне такой президент не нужен». Представляешь, что он был вице-президентом, когда ну, он да, станет президентом, знаешь, чем чем будет? Да, да. У него еще родственников полно, там выясняется и братья насосались, и дочка насосалась за счет да. а, того, что у них родственник вице-президент. И, так сказать, его популярность потихонечку начинает скатываться вниз. И это правильно. Потому что Байден на сегодняшний день самый коррумпированный вице-президент за всю историю США. Да, Абсолютно. так оно и есть. Так вот. Байден, как бы его популярность падает. Он может выиграть в Каролине. В Каролине. Не то, не факт. Может выиграть. А потом выиграет, не исключено, что Блумберг выиграет супер вторник. Угу. И получится, что к съезду демократической партии они придут без очевидного лидера. Угу. А это значит, что все бю бю бю бю бюрократы, которые там расставлены, Клинтонши уже расставлены по точкам, будут решать, кто будет номинантом партии. Можете себе представить? И тут, как сказал а тут... этот, как его Грег Гатфри, И тут с самолета на парашюте приземляются Хилари Клинтон и Мишель Обама. Тем более, что совсем недавно Клинтонша заявила, что она бы очень хотела. И я, она уверена, что она бы, если бы она участвовала вот в этих выборах 2020 года, она бы победила Трампа. <связь> Понимаете? То есть, ну в этом случае мне сдается, что отморозки, которые голосуют за Барни Сендерса, на этот раз просто так этого не схавают. Ты помнишь, они в прошлый раз Конечно. просто не пошли голосовать за Клинтоншу? А ну, многие пошли голосовать, да, за Клинтон, что, и многие проголосовали гол... за Трампа. А в этот раз я боюсь, что это, так сказать, без крови не обойдется. Потому да. что они совершенно отморожены. Они же нас отправляют, богатых не против, чтобы расстреливали, в ГУЛАГ отправляли. Ты слышал уже да, да. да, да, да. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не благодарю за передачу, потому что я, кроме вашего радио, вообще других не слушаю и правильно ну, спасибо спасибо вам <сёк> правильно <сёк> так и вы знаете что я хочу сказать вот все о чем мы говорим вот сейчас вы говорили и в других случаях я думаю что все ноги растут от денег от денег сороса он не мог себе представить что клинтон не выиграет Ей сказали, ты будешь следующий. Вдруг оказалось, что нет. Они диктовали Обаме, что делать, кроме того, что он мусульманское свое делал. И теперь вот Judicial Watch, такая организация есть, они расследуют и Клинтон, и Сороса. Даже получила письмо, с извините, с его рожей на конверте. Точно смотреть вот. Еще не успел его прочитать. Да, вот не надо его читать, просто выбросьте его в мусорник. Я тоже так думаю. Но дело в том, что люди не знают, что такое Сорос. Я считаю, что и в Израиле все, что происходит с Натаньягу, я уверена тоже от него. Потому что, во-первых, он ненавидит евреев, он вырос в антисемитской еврейской семье а там же речь шла о том как-то я помню из израиля говорили что есть организации которые донейшен из европы получают mm -hmm. вот они работают хорошо спасибо, спасибо вам большое спасибо добрый день а вот здравствуйте. здравствуйте в, про в прошлом части алексея предположил надежду на то что четверо из кандидатов, сенаторов, которые участвуют в гонке от демократической партии. Возможно, один из них проголосует за то, чтобы э, дальнейшее э, расследование не было. Mm -hmm. И они а, ограничены. Как вы, на, вы думаете об этом? Мне вот важно... Ваш Спасибо радость. большое. Я сегодня, я сегодня слушал Шумер, но он же... Как как же они надоели Шифом Шумер в каждый перерыв. Перед началом заседания, в перерывах После, после заседания выскакивают и начинают толдычить свою лабуду, ну, собственно, своих вагиноголовых, так сказать, поддерживают настроение. Так вот, э, на этот вопрос Ши, этот, э, Шумер ответил, что они единым блоком за так сказать э, то, чтобы пригласить свидетеля. Mm -hmm. То есть единственное, что три сенатора демократа при голосовании по а, обвинению или оправданию три сенатора, скорее всего, возможно, проголосуют вместе с республиканцами. Это сенатор Манчин, mm -hmm. Вест-Вирджиния, это сенатор Синема, а, Аризона, Arizona. и сенатор а, даг, даг, Дакал, College, даг, даг. Да, Даг. Да. Ну, окей. Сенатор из Алабамы, который да. сидит сейчас на месте сэшнса вот эти три сенатора, возможно, проголосуют вместе с республиканцами. Особенно то есть, при том, что Сэшнс уже объявил о том, что он будет баллотироваться. И пока он еще, пока он лидирует на правильный. Mm -hmm, да, на пару да, очков да, впереди да. идет. Значит, а, то есть это еще раз говорит о том, что никакой речи о том, что а, обвинят м -м, президента и, так сказать, выкинут его из офиса, не идет. Речь идет о каких-то чисто политических играх мы говорили пытались поговорить о возможных мотивах один из мотивов мы пытались проговорить второй мотив это не дать возможность президенту потому что я думаю что пусть она будет живет до 120 но я думаю что Гинзбург все-таки уже наладом дышит 2 угу. но но номинации она не переживет и чтобы ну я я думаю что она даже до не дотянет до следующего президентского срока и чтобы не дать ему возможность назначить а нового судью Верховный mm -hmm. суд. Они хотят исключить эту возможность, мотивируя это тем, что вот он находится под расследованием, под импичментом и поэтому они будут тянуть это импичмент. Это еще, а не дай бог второй срок будет, так тогда просто труба будет демократом. Yeah. Это еще один из главных мотивов, почему они этого президента хотят сожрать с потрохами без соли, без горчицы. И Третий мотив, если действительно тянуть до президентских выборов, они надеются, что вот этим, они как попугаи будут выскакивать на, к микрофону, и постоянно толдычить одно и то же, мало того, а если вы посмотрите CNN, MSNBC и прочие, они же, они просто с этой темы не слазят, и причем всякий раз, о, Болтон сказал, что вот, да, вот он, там в книге у него написано. Сереж, и... у нас есть пару минут, вопрос к тебе от меня а потом лично да. как ты считаешь неужели болтон действительно настолько суицидальный он же понимает прекрасно Ну хорошо его вызовут свидетелем он придет но его же будут допрашивать не только демократы я, честно, его же порвут. я честно говоря не очень уверен что в книге именно так как они говорят потому что всегда какая-то ложь Ой, еще один момент чуть не забыл потрясающая вещь первым свидетелем по делу был майкл кон если ты помнишь уголовник да, который в тюрьме сидит сегодня чак шумер персонально дал а, пригласительный билет в, а, в, на капитал этому парнасу льву Парнасу. да, да, да, да это да. урод с этим с браслетом на ноге его в зал не могут впустить потому что это электронное устройство ну, да. но как вы себе представляете лидер меньшинства в сенате выдает персональный пригласительный билет уголовнику который пойдет в тюрьму причем и который, 20, 20 и который чтобы сократить срок пытается обо... Президента. Да -да. Вот и все. Это вот все, что вам нужно знать о этих благородных, возвышенных шумерах, шифах, недлерах. И К сожалению, далее. время подошло. Всем.